Всем привет! С вами Мототек и сегодня мы продолжаем тему электротранспорта. И этот обзор будет посвящен настоящему внедорожнику в мире гиробордов. Это Smartway U8 Allroad Pro. Основное отличие этого гироскутера это пневматические колеса на 10 дюймов, которые дают возможность использовать его с комфортом по разным покрытиям. Для обеспечения достойной тяги установлены два бесколлекторных двигателя с прямым приводом мощностью 500 Вт каждую. Соответственно, общая мощность составляет 1 кВт. Для сравнения, средняя мощность электровелосипеда всего 350 Вт. За устойчивость, остроту и максимальную интуитивность отвечает два трехмерных гироскопа и материнская плата, работающая на основе процессора с частотой 120 МГц и ядром Cortex-M3. Питание обеспечивает литионная батарея от Samsung напряжением 37 Вольт и емкостью 4,4 Ач. С электроникой легкосплавная рама скрыта в прочном корпусе из АБС-пластика со степенью пыли пылевлагозащищенности IP54, что дает возможность эксплуатировать его даже по дождю. В корпус этой модели спереди и сзади интегрированы лет фонари Борт поставляется со встроенной Bluetooth-колонкой, и вы можете наслаждаться любимой музыкой во время прогулки. Также есть пульт дистанционного управления, с которым можно ограничивать скорость, переходя из максимальной в 25 км в час в ограниченный режим с максималкой 10 км в час. Без борда всего 12 кг. Учитывая, что есть сумка, для ношения вы легко можете брать его с собой. Максимальная нагрузка на эту модель составляет 150 кг. В среднем заряда батареи хватает на 30 км пробега. U8 Allroad Pro имеет очень широкую цветовую гамму, с которой вы можете ознакомиться на нашем сайте. Smartway является американским брендом. Его главный офис находится в Денвере, штат Колорадо. Конечно, собирается он в Китае, это город Шинжин на заводе Smartway. Все устройства этой марки защищены патентами. На корпусе у них обязательно должны присутствовать две пломбы с QR-кодами, голограмма и серийный номер с голограммой. Подлинность устройства вы можете проверить на сайте производителя smartway.usa.com. Также на этом же сайте. Вы можете поставить его на гарантию у этого же производителя. Ссылка на этот сайт ниже в описании. Покупайте только оригинальные гироскутеры. Всем пока!